После последнего патча в доте у многих игроков упал FPS и появились неприятные фрезы, так что в этом ролике я собрал новые способы повышения FPS, А все старые, но не менее эффективные способы буста кадров в секунду вы сможете найти в описании или в подсказке справа сверху. Также очень рекомендую к просмотру мой предыдущий ролик с нарезкой смешных моментов. Погнали! Предлагаю начать выставление новых параметров запуска, которые мне удалось найти в интернете. Для того чтобы это сделать, нам нужно открыть Steam, нажать правой кнопкой мыши по доте и открыть ее свойства. После этого в этом окошке вставить параметры запуска, о которых я вам сейчас вкратце расскажу. Все из них вы сможете найти в описании, но ну, а первый из них это автоконфиг. Он сбрасывает настройки графики до значений по умолчанию, которые будут соответствовать производительности вашего компьютера. Далее идет параметр хай, который переключает процессор компьютера на высокий приоритет по отношению к доте 2, напрямую влияет на FPS. Далее идет 4 разных параметра. Эти сокращения позволяют запустить игру с использованием соответствующего стороннего ПО – DirectX 9, DirectX 11, Vulkan и OpenGL. Выбирайте тот, который вам нужен больше всего. Я думаю, у большинства это будет DirectX 11. 32 бит позволяет запустить Dota 2 через 32 битный клиент. Это может быть важно, поскольку по умолчанию игра запускается на 64 битном тикрейте, точнее клиент, что экономит потребление оперативной памяти. Плюс FPS Max решетка или же 0, снимает любые ограничения на количество кадров в секунду. Стандартно Dota 2 имеет не больше 200 40 fps. Но теперь этого лимита попросту не будет. Плюс HDR Level позволяет изменить уровень цветовых эффектов, когда значение 0 полностью уменьшает требования к ресурсам компьютера, а при выборе варианта 2 достигается полная детализация, соответственно повышается и нагрузка на ПК. Плюс Root Load позволяет настроить уровень детализации, при этом значение 0 – высокий уровень, а 2 – низкий. Плюс Shadow Render to Texture позволяет настроить уровень детализации теней, при этом значение 0 – это низкий уровень, а 1 – высокий. Plus, Water Force Expensive позволяет настроить уровень детализации воды, при этом значение 0 – низкий уровень, а 2 – это высокий. Следующий же параметр запуска позволяет настроить уровень детализации отражения в воде, при этом опять же 0 – это низкий уровень, а 2 – высокий, но фонс отключает сглаживание при обработке и выводе шрифтов. Worm загружает все ресурсы необходимые для запуска игры до того, как будет показан главный экран, поэтому вы сможете намного быстрее перейти к матчу. Но d 3 до 9 ex деактивировать DirectX Windows Aero. Игру можно будет быстрее свернуть. Это повысить производительность. 3 N: Задать желаемое количество ядер, а точнее потоков, которое будет использовать игра. То есть здесь вы выставляете свое количество потоков процессора, в моем случае это всего лишь 4. Еще полезные параметры запуска Dota 2, о которых вы скорее всего уже слышали. Первое это language English. Задать используемый язык в игре. Вместо английского может довести любое значение, если игра поддерживает желаемый язык. Map Dota. При наличии такого параметра после запуска игры будет моментально загружена внутриигровая карта, уменьшает время, требуемое на поиск новой игры и загрузку в нее запускает игру вместе с открытой консолью Full Screen запускает игру в полноэкранном режиме без каких-либо ограничений и рамок sw или windows запустить dota 2 в оконном режиме что иногда помогает с оптимизацией no border запустить игру в том же оконном режиме но без использования рамки wn и hn устанавливать желаемое разрешение экрану по ширине и по высоте соответственно Heap size уменьшить потребляемый dota 2 объем оперативной памяти то есть вы можете задать свое значение оперативной памяти которая максимум может использовать дота указывается в мегабайтах но no видео или ноу no вид. отключить вступительную к сцену которая показывается при запуске игры настоятельно рекомендую поставить этот параметр запуска абсолютно каждому из вас но no force mspd Установить акселерацию мыши Соответствующую настройкам операционной системы И минус дев Активировать режим разработчика Мало ли может быть полезно Все эти параметры запуска я соберу как отдельно Так и все вместе в описании Для того чтобы вы смогли либо сразу скопировать все И просто вставить и не париться Либо чтобы вы смогли ознакомиться с каждым параметром запуска Отдельно и настроить игру под себя Ну а сейчас я прикрепил на экране Найденные мной в интернете настройки Видеокарты для доты 2 Сразу говорю за них я не ручаюсь Но с шансом 99% они вам помогут А также сейчас я предлагаю создать автоэкзэ конфиг Который будет запускать некоторые команды вместе с запуском Dota, Поскольку их нельзя прописать в параметрах запуска Для того чтобы это сделать нам нужно открыть Steam Нажать правой кнопкой мыши по Dota, Опять же открыть свойства и перейти в локальные файлы После чего нажать кнопку обзор И здесь нам нужно перейти в папку game Dota Kfg. После чего нам нужно либо открыть файл autoexec, либо если у вас такого нет. Сначала мы создаем обычный блокнот, после чего открываем его, нажимаем файл, нажимаем сохранить как, здесь выбираем тип все файлы и заранее скопировав из описания, вставляем вот такую вот команду autoexec.kfg. После чего нажимаем сохранить, нажимаем yes в моем случае, потому что у меня уже был autoexec. Теперь обновляем страницу и на первом месте у нас появляется вот такой вот autoexec файл, который будет запускать все команды, которые здесь будут написаны вместе с запуском dota. После чего вставляем все команды из описания сюда. Между ними не обязательно должны быть пробелы, их можно стереть, однако мне удобнее, чтобы это было вот так вот, потому что так я смогу найти отдельную команду быстрее. После чего нажимаем на крестик и сохраняем этот файл. Что ж, в принципе это все способы, которые мне удалось найти в интернете, спасибо за просмотр, не забудьте посмотреть мой предыдущий ролик с нарезкой смешных моментов, пока и удачи.